Здравствуйте! Я расскажу вам о празднике всех влюбленных. В день Святого Валентина мужики и бабы обрежались празднично в платье и костюмы от Валентино. Как и во всякий праздник на Руси, в день Святого Валентина было принято пить много кваса, по-народному квасить. Вечером, наквасившись, Бабы горланили любовные частушки, Девицы и мужики краснели, Затем красные девицы Устраивали шутихи, водили хороводы, Тайком поджигали соседские амбары. Когда амбары догорали, Девицы звонко реготали И сигали через костры, кто долетал, выбирал себе добро молодца для забавы. Молодцев выбирали из тех, кто еще не на Валентинился. Предпочтения отдавали наиболее худым. Их нарекали суженными. Если молодец упирался, не давался, ругался брыкался. Девицы дружно хватали его под руки и тащили к костру. То-то весело было. Когда смеркалось, бабы парились в баньках, с хохотом обдавали друг друга кипятком. А ежели кто из мужиков подглядывал у тайкой, тому полбу шайкой. Но обиды друг на друга не держали то прошлое помянет тому глаз вон, как сказал Кутузов. Да и в народе, говорят, после драки в зубы не смотрят. Когда совсем темнело, все смотрели на небо. Если появлялись две луны, больше не квасили. И расползались по домам. А за полночь молодых катали на тройках, а ежели коней на всех не хватало, ими обрежались наиболее рослые бабы. Иные так увлекались, что под утро и не отличить было. Тогда женихов с удовольствием пытали. Пытали на любовь. Завязывали глаза и заставляли гадать, кто засмеялся. Невеста или а конь? А под утро бабы с песнями входили в горящие избы, останавливали коня на скаху, коня останавливали либо голосом, либо лицом. Ежели конь лица Бабьева пугался, знама будет, чем землю удобрить.